Друзья, всем привет! Наконец-то я добрался до дачи, и сегодня первым делом на даче я хочу закоптить селедку. А как я ее готовил для копчения, давайте я вам сейчас покажу. Друзья, вот на такие вот филе я раздел селедку. Теперь моя задача это филе немного подсушить. вот так вот я повесил сушить до завтра, пусть висит сушится, и завтра ее буду коптить. Друзья, давайте я вам покажу свою коптильню. В общем, когда я купил дачу, у меня не было света на даче. А коптить как-то хотелось. Я изобрел вот такую вот коптильню. Обрезал элементарно пол бочки. Она у меня служит как печка. Я в этой обрезанной бочке жгу ветки сухие от яблони. У меня яблони, эти ранетки есть. Я веточки обрезаю и жгу их в этой бочке. То есть разжигаю их до углей, потом тушу их какой-нибудь стружкой специально для копчения, покупаю в магазинах. И все, и по трубе у меня идет дым. Вот в эту вторую бочку. В эту бочку я уже вешаю сало или рыбу. То есть все, что копчу, я вешаю сюда. Вот такую вот я изобрел коптильню себе. Дешево и сердито. Так, друзья, ну все, я дрова разжег щипой. Эти дрова все присыпал. Все, у меня начался дым идти. Теперь уже можно вешать селедку. В общем, как-то так. Видно вам или нет, не знаю. Но селедку у меня в коптилке. Все, сейчас я ее накрою. И она у меня будет коптиться. Друзья, ну прошло два часа. Пойдем посмотрим, как там наша селедка. Вот она наша селедочка. Не знаю как вкус, но вид отличный. Пойдемте пробовать. На дачу у меня еще пока ничего не оборудовано, так что я не буду здесь сильно накрывать стол. В общем, я просто отрежу и посмотрю, что получилось. М -м -м -м. Отличная вообще получилась селедочка. Вот видите, даже мяско цвет поменяла. Прям копченая-копченая стала. Отличная селедка. М -м -м.